Добрый вечер, друзья. Карта боевых действий на вечер 4 апреля свидетельствует о том, что вооруженные силы России сохраняют пояс безопасности вдоль границы России в Черниговской и Сумской областях. Если эта информация подтвердится, то будет очень хорошо, потому что он позволяет обезопасить приграничные территории, так, особенно такие, как поселок Тетки, на который Клинов вдается в территорию Украины и фактически может обстреливаться с трех сторон. А вот другая карта, представленная израильскими экспертами по состоянию на 1-3 апреля, рисует киевскому режиму куда более идиллическую картину. Ну, Правда, она несколько отличается от реальности. В реальной жизни подтверждена информация о том, что на заводе Ильича в плен сдалось более 200 морских пехотинцев 501-го батальона, которые предпочли плен смерти. Ну а глава офиса Зеленского, господин Ермак, Сообщил о банке российских санкциях следующее: есть санкции, которые работают в долгую, а у нас нет времени. Есть санкции, кто которые кто-то просчитал и придумал пути их обхода. Есть, к сожалению, санкции, которые вводились, красиво выглядят, но не работают. Ключевые слова Ермака: здесь у нас нет времени. Ну, я бы сказал, повторился с котом Матроскиным, что у вас нет времени, у вас ума нету. На своей странице в Facebook национальная полиция в очередной раз подтвердила, что 2 апреля в Буче она проводила зачистку и при этом Гирасенко хотя прямо и не пишет о том, что никаких гор трупов они не видели, но об этом никаких сообщений не было. Но а тем временем военно-космические силы России проводят денацификацию, в частности уничтожают одесский НПЗ. Фотографии уже появились в сети. На это топливо очень рассчитывала, в том числе и одесская группировка, которая теперь его не будет. Немного гамитанского гуманизма. Это Белфаст, Ирландия. Фотография, сделанная во время боев с Ирландской республиканской армией. дает представление о том, кто и чему учил вооруженные силы киевского режима. А вот Польша предлагает спец... создать специальную международную комиссию по расследованию преступлений в Буче. И здесь уместна цитата. «Время смерти, причина смерти, место смерти. Ответьте на эти три вопроса по каждому из тел, а потом начинайте искать виновных. До этого вы лишь распространяете дезинформацию». Это слова бывшего инспектора ООН в Ираке, американца Скотта Риттера. И Люсенька Арестович, кстати, выдавшую замученную в Мариуполе до смерти нацистами Азова, женщину за жертву российских репрессий в Гастомеле, на теле которой нацисты нарисовали ее кровью свастику, поудалял свои посты в соцсетях. Зато Байден традиционно тормозит и с упорством, достойным лучшего применения, заявляет, этот парень, в смысле Путин, варвар. То, что происходит в Буче, возмутительно. И все это видели. Да, действительно, видели. Высокопоставленный представитель Пентагона, по данным Рейтер сообщил, цитата, «Мы не можем независимо проверить сообщения о событиях в Буче. Пентагон видит все те же изображения, что и все остальные». Да, видим. И, кстати, Британия совершенно не случайно сегодня дважды заблокировала инициативу России созвать срочное совещание совбеза по событиям в Буче. Лавров со уже сообщил, что Россия проведет эту конференцию самостоятельно и представит все необходимые материалы. Ну и еще одно доказательство происходящего: новые жертвы в Бучи и Рпени. Поиск показал, что фото, взятое из удаленной статьи Елены костюченко из Новой газеты еще от 12 марта 22 года, посвященной Николаеву, в которой никаких русских до сих пор не было. Так, между тем в Харькове. Снова привязали к деревьям на этот раз сразу троих молодых людей, может быть даже несовершеннолетних. И да, разумеется, нет никаких сомнений, что это мародеры. Их судили и по суду приговорили к привязыванию к деревьям. Ну а тем временем Саудиорамка повышает цены для США и Европы на нефть уже в мае. Как видим, антиамериканская антизападная коалиция работает, хотя ни о чем письменных документов не подписывала. А вот компания Wargaming, разработчик игры World of Tanks и другим подобных, сообщила о том, что прекращает работу в России и Белоруссии. Я не увлекался этой игрой, но зато знаком с людьми, которые увлекались и очень рад за них и за их семьи. Теперь многие увидят, что за окном на самом деле есть жизнь и даже смогут недорого в том же Белгороде перекусить чем-то отличным от Доширака. На этом все новости на этот час. Всего вам доброго. До новых встреч.